Алло. Короче, Нихуя, Варя, пиздец. Ебать-то мэр сейчас пролетел на красный, въебал конкретно три машины, причем пиздец нехило. Да, отвалил коробку. Всё-всё-всё Всё, ты же пристёблась Блядь стоял Ч ⁇ и тут тоже? Всех долбал. Е ⁇ х, не блядь. А ты же там, Сергей, Сергей, Сергей, Смотри. Ну, роли подрезал. Uh -huh. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, все, сиди спокойно. Ничего, <связанная> как твою мать, блядь. <связанная> <связанная> Ох! <связанная> так, ну все понятно, ладно, давай. Брат, спинка стоит, нахуй, братан, в рот. Ты, красивая. Посмотрите. Мужика, убери его. Поехали. Посмотреть, что там. Живой. Такой. Да эти алкоголь нахуй, нахуй, Живые. Живые. А? Есть, есть, есть, первая подержаем. А вы мне держите что-то? Нет, видно, что они Ой, <Стург> <Стург> <Стург> <Стург> Кратор был, да? Да. Uh -huh. uh -huh. Что, он на красную ехал, да? Uh -huh. Конечно.